Господь Бог создал человека совершенным. Адам и Ева, они были совершенны. Иисус Христос говорит, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Мы созданы по образу и подобию Божьему. Адам и Ева, они были совершенны до тех пор, пока грех не вошел в их жизнь. Когда Иисус Христос приходит в твою жизнь, когда у тебя есть реальная встреча с Ним, когда Бог возрождает тебя свыше, ты становишься совершенным. И враг тоже приходит к тебе и начинает тебя обрабатывать своей лестью, своей ложью. Он приносит тебе тот же плод, Который Он принес Адаму и Еве в этом саду. Ты совершенный, когда Бог пришел к тебе, но когда ты начинаешь грешить, ты теряешь свое совершенство. Когда враг преподносит тебе этот плод, этот грех, и ты его вкушаешь, ты теряешь свое совершенство. Ты теряешь Бога. А рожденный от Бога Он не грешит, Он совершенный. Поэтому, чтобы вернуться опять в то же состояние, чтобы опять быть совершенным, тебе нужно вернуться к Богу, тебе нужна личная встреча с Богом, реальная встреча с Богом, чтобы Он забрал твой грех. Это не просто прийти и сказать «Прости меня, Боже, я согрешил», и остаться таким же грешником, продолжать грешить. Нет, это когда у тебя есть реальная встреча с Богом, когда Он возрождает тебя свыше, когда Он забирает этот грех, когда ты становишься совершенным, и ты идешь и больше не грешишь. И если ты будешь постоянно грешить, грешить каиться, грешить каяться, то Бог отступит от тебя. И Он не обязан замазывать твои грехи, Он не обязан умолять тебя, чтобы ты не грешил. И если ты хочешь слушать сатану и его обольщения, то это твое право написано, что нечестивый пусть продолжает делать свое нечестие, а святой да освящается еще. Поэтому, если ты хочешь быть совершенным, не слушай ересь, обман и лесть сатаны, но слушай голос Господа, исполняя Его волю и следуй только за Ним. Храни себя в чистоте и святости, чтобы тебе быть совершенным. Да благословит вас. Господь наш, Иисус.